Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать про интересное дело, которое у нас произошло, а именно 14 апреля 2023 года у нас Пресненский районный суд города Москвы вынес решение суда. В общем-то ничего удивительного в вынесении решения суда нет, есть позитивные новости по поводу того, о чем это решение. Так вот, по сути дела, у нас у гражданина взломали учетную запись Госуслуг. И с помощью этой учетной записи подтвердили э, его согласие на получение денежных средств микрофинансовой организации. Микрофинансовая организация отправила деньги, и эти деньги ушли в неизвестном направлении. Э, чему гражданин возмутился, поскольку его право... Э, как должника уступили другой организации, она внесла запись о просрочке в бюро кредитных историй и начала требовать с него денег. Гражданин собрал сведения о том, с какого IP-адреса был произведен этот запрос, обратился в МФЦ за восстановлением доступа к своей учетной записи, это все зафиксировал и эти доказательства представил в суд. Так вот, суд удовлетворил его требования, и эти требования у нас им были предъявлены к микрофинансовой организации, к компании, которой был уступлен долг, еще Министерству цифрового развития и Министерству финансов Российской Федерации. Суд, естественно, удовлетворил его требования в отношении юридических лиц, а в отношении государственных организаций не удовлетворил его требования. Соответственно, гражданин признал такой договор незаключенным. Это означает то, что все эти действия должны быть возвращены в первоначальное состояние, то есть он не брал кредит, займ, он не должен платить, и в общем-то, эта история для него закончилась позитивно. Почему это событие получило такую огласку? Потому что ранее суды не настолько лояльно относились к таким заемщикам. У нас куча судебных приказов было выдано, и заемщики, оказавшиеся заемщиками не по своей воле, так и оставались должниками. И ситуация, в общем-то, была тупиковой. Сейчас появилась, ну, стала появляться, надеюсь, новая практика, которая позволяет признавать такие договоры незаключенными. И, э, в общем-то, э, практика показывает то, что именно активное действие самого заемщика такого э, И позволяет доказать то, что он не является заемщиком да, То есть в данном случае была проведена серьезная работа, исследованы IP-адреса, получены сведения об этих IP-адресах И все эти доказательства были представлены в суд Честно говоря... Думаю, что здесь достаточно большая работа была проделана адвокатом, который представлял его интересы, поскольку в этой тематике мало кто разбирается, и более того, эта тематика у нас сложно доказуема, да, потому что все для суда, все цифровое надо подтвердить на бумаге, то есть чтобы материалы были приобщены к судебному делу и послужили доказательствами в суде. Соответственно, суд им дает свою оценку и выносит решение. Таким образом, у нас появляется позитивная практика в отношении таких заемщиков. Данную тему мы уже прокомментировали в адвокатской газете, уже вышла публикация на эту тему. В общем, надеемся, что эта практика будет и дальше позитивно развиваться, и это хорошие новости... Поскольку в конце 22 года нас засыпали просьбами об отмене судебных приказов. И все эти люди не получали денежные средства, не стали должниками помимо их воли. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо.